Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. В начале недели мы выкладывали список компаний с уровнями, при пробитии которых можно было заходить в лонг, ну и забирать свою прибыль, оформленные вот так в таблице. В основном эту таблицу фундаментального анализа используем для того, чтобы подбирать портфели на долгосрок и существенно сокращаются затраты по времени. Ну и выбрать компании можно из разных сфер, то есть подобрать качественный портфель. Если такой таблицы у вас нет, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну так вот, несколько компаний и лучшие из них сейчас мы поделимся. Компания Yeti, тикер, вход по таблице 8671 при пробитии этого уровня и сразу в принципе компания пробила этот уровень и улетела вверх прям как ракета стоп был поставлен здесь под этот большой бард ну тут вот чуть увеличенный объем <клышлен> и э закрылась сделка по трейл стопу ну тут порядка двух процентов ну трейл обычно там 2 три процента ставишь для того чтобы при снижении цены акции на 2% сделка закрывалась, ну и в принципе в прибли. Остаемся, и удалось забрать 7,3%. Еще одна компания ZS, ну тикер такой. Так, вход по таблице 185,86%. И здесь топ был поставлен на уровне 2%. Ну, если. Да, вот под этот бар. Нет, не под этот бар, а. Это бар, на котором мы заходили. А если тут нет никаких уровней, то обычно 2% ставим. Но здесь э, цена опустилась на 1.52, то есть 1.5%. В принципе, стоп выдержал. Ну и вознаградил нам с вот, этой вот, э, вот этим походом вверх. Удалось забрать 10.8%. Э, почему здесь закрыли? Ну, в общем, уже достаточно было 10%, отличный результат. Поэтому просто закрылась сделка здесь, вручную. Вот, это две компании лучше, 10% и 7%. Есть еще несколько компаний по 7%, ну и некоторые выбило по стопам. Вот такой результат этой недели. Ждем следующую, ну и расскажем, чем, в принципе, она завершилась. Всем профита и удачных сделок!